Всем привет, идея такого видео очень простая, покажу вам абсолютно все награды за спецоперацию Варфейс. Открою все коробочки и возможно вы найдете что-нибудь, что вы еще не получили. К примеру, мне осталось пробежать затмение от отмене сложно и забрать вот такой вот скинец на пистолет Вальтер. И начнем со спецоперации Зенит. Да уж, из всех представленных миссий Снежного Бастиона она мне нравится больше всего. Итак, давайте перейдем уже к наградам, но предупреждаю сразу, за все абсолютные миссии дается примерно такая же коробка. То есть... Слева какой-то донат старый на время, оружие зимнее и, конечно, короны. Едем дальше уже на ледокол профи, это последняя секунда уничтожения двигателя корабля, и уже вот-вот он взорвется. Так, теперь открываем коробочку за проход и видим Фабармс тоже на пару дней. Но фортануть мне могло и на Скаут, и на Эмочку и на Хонни Баджер. Теперь коробочка за проход ледокола с ложки, и мы получаем сиксаур на один день. Кстати, вот... Как вариант, если у вас нет сексаура, можете каждый день приходить ледокол с ложку. Но в коробочке за легкую лежит топорик стужа на 6 часов. Далее идет спецоперация Припять, уровень сложности, профи, сбиваем богомола. И в отличие от спецопераций, представленных ранее, здесь мы имеем хороший шанс получить один из камуфляжей радиация навсегда. То есть на печенек или на одну из этих пушек. И кстати, сейчас эта спецуха является самой прибыльной в плане опыта и варбаксов. Вот буквально вчера получали по 65 тысяч варбаксов, прикиньте, 108 тысяч опыта пацан получил. За сложку можно получить камуфляжик на пистолет Кольт вместе с самим пистолетом на один день, но за легкую просто... Камуфляж на топор и сам топорик на 6 часов А у нас черная акула Профи Это финальный момент, когда все разрушается Мы находимся на платформе, которая сейчас вот-вот упадет И вот она финальная награда Коробочка, из которой можно получить, например Штейр Скаут на 2 дня убийцы зомби Либо что-нибудь в этом стиле За сложку, соответственно, мы всегда будем получать иглок убийца зомби на один день Но за легкую дает всего лишь топорик на 6 часов Да, топорик убийца зомби, конечно же Спецоперация «Белая акула» или «Ликвидация», как вы называли ранее. Сбиваем вертолет и открываем коробочку с наградой, в которой может находиться какой-то донат на время, варабаксы и опыт. Спецоперация «Затмение профи» в качестве финальных боссов, такие «Энигмы», которых нужно сливать очень быстро, иначе они вас размотают. И открыв коробочку за проход, с хорошим шансом можем получить камуфляж на Орсис, либо один из этих камуфляжиков серии «Анобис». За прохождение сложки чаще всего ничего не выпадает, но шанс получить камуфляжик на пистолет «Вальтер» — все же есть спецоперация анубис уровень сложности профи в награду мы получаем все также камуфляж анубис но на этот раз немного другие в коробке за прохождение сложки по-прежнему пусто но рассчитывать можно на камуфляжик для кольт питона и вот, наконец, осталось открыть две коробочки с Вулкана Хардкор, далее с Вулкана Профи, сейчас посмотрим. И самый ценный приз, который может вас здесь ждать, это, конечно, шлем. Магма навсегда обычно падает на время, но шанс получить его навсегда так и заставляет гонять эту спецуху снова и снова. Обязательно пиши в комментариях, какую награду ты еще не получал, оценивай видео лайком и, конечно, жди новых выпусков. Слева у нас победитель прошлого конкурса на 2000 кредитов, пиши в личку на ютубе, скидывай свой вк и забирай свой приз. Пока!